Пасха пришла в Даугопилс. Особое настроение в это время создает праздничное оформление на улицах и в парках города. А учреждения культуры позаботились о различных конкурсах и выставках, чтобы приумножить праздничную атмосферу и отпраздновать Пасху вместе, пускай пока и в виртуальном пространстве. До 12 апреля в витрине Дома традиций можно будет осмотреть, подготовленную коллективами Дома единства, фотовыставку Портреты пасхальных яиц, которая наверняка вдохновит на то, чтобы интересно необычно украсить праздничный стол. Особенную выставку иллюстраций пасхальных поверий подготовил детский танцевальный коллектив в дома единства пену пейте. Выставка на стендах дома единства будет работать до 19 апреля. В витринах Долгопёльского туристического информационного центра можно посмотреть выставку в ожидании Пасхи, на которой представлены работы известных керамиков центра глиняного искусства Марии Яницы Сайковских. На фейсбук странице дома единства можно ознакомиться с работами участников конкурса пасхальных инсталляций и проголосовать за них, поставив лайк самому интересному на ваш взгляд яйцу. Здесь же можно освоить креативные и оригинальные пасхальные рецепты, подготовленные в видеоформате Долгопёльскими учреждениями культуры, а также посмотреть созданный к празднику анимационный фильм. С 1 по 12 апреля принять участие в конкурсе «Самое красивое пасхальное яйцо» приглашает Центр польской культуры. 6 по 30 апреля на Facebook странице Центра будет работать виртуальная выставка пасхальных открыток, на которой будут представлены открытки конца 19 века и 20 века. Центр белорусской культуры с 1 апреля предлагает посетить выставку «Пасхальное настроение», которая также размещена на Facebook странице учреждения. Любители активного отдыха смогут почувствовать праздничное настроение, приняв участие, в подготовленном управлением спортом мероприятие «Занимайся спортом на Пасху в стропах». С 1 по 5 апреля в стропах можно будет найти изображение пасхальных яиц, которые нужно будет сфотографировать, обозначив при этом свой маршрут. Участники также могут создавать собственные маршруты, связанные с символами Пасхи, например, качелями, кроликами и другими. На Пасху 4 и 5 апреля на площади Единства будет звучать музыка, а с наступлением сумерек здание Дома Единства и площадь озарятся специальным аудиовизуальным пасхальным оформлением. Уловить праздничное настроение можно будет повсеместно, эти моменты, запечатленные на фото, можно отправить на конкурс Даугопилской городской думы «Моя Пасха в Даугопилсе». Присылать фотографии, на которых изображены виды города, моменты семейного единения, созданные своими руками праздничные украшения или что-то другое, символизирующее для вас Пасху, можно с 1 по 6 апреля включительно. Затем на странице Facebook пройдет голосование и победители объявит 12 апреля. Даугупилская городская дума поздравляет с Пасхой и призывает поделиться самыми прекрасными моментами праздника. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугопилской городской думы.